РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер два. Выбор карьеры, карьерные цели, типы карьеры. От чего зависит выбор карьеры? Исследователи выделяют следующие карьерные цели. Первое. Автономия. Человек стремится быть независимым, получить возможность делать все по-своему. В пределах организации ее гарантируют высокая должность, статус, авторитет, определенные заслуги. Вторая – функциональная компетентность. Человек стремится стать лучшим специалистом в данной области. Поэтому для него профессиональный рост будет доминирующим, а должностной – второстепенным. Для человека важнее признание профессионализма, нежели материальное вознаграждение. Третье. Безопасность и стабильность. Человек старается получить должность, которая даст ему гарантию стабильного и высокого заработка и постоянного места работы. Четвертое. Управленческая компетентность. Человек ориентирован на получение власти, лидерства, успеха, которые ассоциируются с высокой должностью, статусным превосходством, ответственной работой, высоким материальным вознаграждением, определенными привилегиями и быстрым карьерным ростом. Пятое. Предпринимательская креативность. Человеком руководит идея создания или организации чего-либо нового. Он жаждет заниматься творчеством или любимым делом. Шестая. Потребность в первенстве. Человек стремится к карьере ради того, чтобы быть всегда и везде первым, обойти своих коллег. Седьмая – стиль жизни. Человек ставит перед собой задачу интегрировать потребности личности и семьи, например, получить интересную, достаточно высокооплачиваемую работу, предоставляющую свободу передвижения, Распоряжение своим временем и тому подобное. Восьмое. Материальное благосостояние. Человеком руководить желание обрести должность, связанную с высокой заработной платой или иными факторами вознаграждения. Девятое. Обеспечение здоровых условий. Человеком движет стремление достичь должности, которая предполагает выполнение служебных обязанностей в благоприятных условиях. Существует подход, в рамках которого различают типы женской и мужской карьеры. Мужская карьера бывает следующих типов. Стабильная. Человек после обучения сразу же вступает в профессию и впоследствии следует этому выбору. Обычная. После периода обучения следует серия профессиональных проб, которые заканчиваются стабильной службой. Нестабильная – чередование профессиональных проб и периодов стабильной работы. Карьера со множеством проб. Частая смена работы без какой-либо стабильной или главенствующей работы. Типы женской карьеры. Карьера домохозяйки. Обычная карьера когда после получения образования женщины работают до замужества, а затем становятся домохозяйками. Стабильная рабочая карьера. После получения образования женщина ходит на работу, которая становится делом ее жизни. Двухлинейная карьера. Сочетание карьеры домохозяйки – и стабильной рабочей карьеры. Прерывающаяся или прерванная, когда работа до замужества, затем перерыв в связи с рождением и воспитанием детей, затем возвращение к работе. Нестабильная карьера, чередование более или менее длительных периодов работы, после замужества, наряду с возвращением к карьере домохозяйки. Карьера со множеством проб. Последовательность несвязанных видов работ без стабилизации в какой-либо профессиональной области. Отечественный психолог Кричевский приводит целую группу психологических факторов, влияющих на карьерные предпочтения людей. Первое. Престиж в профессии, в обществе, текущая конъюнктура на рынке труда. Второе. Социально-экономический статус семьи. Третье. Родительские установки. Четвертое. Ограничение на занятия той или иной профессиональной деятельностью. Пятое – личностные особенности. С точки зрения психологии можно выделить и другую классификацию групп факторов, влияющих на карьерные предпочтения людей, такие как уровень развития познавательных процессов память, внимание, мышление, воображение. Эмоционально-волевые состояния, воля, стрессоустойчивость и эмоциональная устойчивость. Управленческие способности, способность своевременно принимать решения, обеспечить контроль их исполнения, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке и разрешать конфликтные ситуации. Умение владеть собой смелость и решительность в поддержании и внедрении нововведений, мужество идти на обоснованный риск и другое. Личностно-деловые качества, уровень инициативности, степень ответственности, преобладающий тип мотивации, система базовых ценностей, уровень самоорганизации. Также существуют и не психологические факторы успешной карьеры экономические, политические, правовые, социально-демографические, маркетинговые, образовательные, медицинские, протекционистские. Все факторы также можно классифицировать на внутренние и внешние. Все внешние факторы карьерного развития, можно условно разделить на общую, внепрофессиональную и специальную профессиональную сферы. Данное разделение условно, поскольку факторы, действующие во внепрофессиональной сфере, формируют многие имеющие Карьерное значение характеристики служащего и наоборот. Служебное положение во многом определяет его отношения, поведение, связи в семье и обществе. Анализ внутренних факторов, влияющих на развитие карьеры, позволяет проверить внутреннюю готовность человека к будущей профессиональной деятельности и наметить пути дальнейшей профессиональной и личностной подготовки. Интегральное выражение внутренних ресурсов человека – это способ деятельности и его составляющая, способности человека, управление ими при решении профессиональных задач, знания, умение, опыт. Рассмотрим шесть основных ресурсов, которые оказывают существенное влияние на построение и развитие карьеры человека. Первый ресурс – это способности человека. Самый простой и достаточно верный способ выявления своих способностей –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 Первый способ – освоение того, что неинтересно. В процессе наращивания знаний о предмете деятельности, умение обращения с ним, он становится своим и, следовательно, интересным. Второй способ – подключение воли, то есть способности мобилизовать свои усилия в нежелательной, но необходимой деятельности. Существенно, что систематическое, целенаправленное повторение таких действий, тренировка, пробуждает интерес к самому процессу преодоления трудностей, что приводит к экономии волевых усилий. Второй ресурс – это способность пробуждения, поддержания и развития активности –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 с решением задач в условиях высокоскоростных и труднопрогнозируемых изменений. Если человек замедленно реагирует на события, но постепенно накапливая интерес, длительно сохраняет его, то ему целесообразно ориентироваться на планомерную карьеру в деле, требующем методичности целеустремленности и настойчивости. Объединение в профессиональной деятельности людей с разными типами темперамента дает системный эффект. Первые придают работе динамизм, вторые ее стабилизируют. Третий ресурс – это уверенность в собственных силах, стремление к лидерству, чувство долга и ответственности.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 профессиональные знания и опыт. В каждой сфере профессиональной деятельности набор этих компонентов специфичен, но все они определяются квалификационными требованиями к занимаемой должности и полученной специальности. Еще более для успешной карьеры необходима ориентация на требования, которые предъявляет профессиональная жизнь сегодня и будет предъявлять завтра. Анализ данного фактора проводится по любому из возможных перечней квалификационных требований. Пятый ресурс – это интерес и способности к познанию и обретению опыта.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 что побуждает его вновь что-то познавать. Шестой ресурс – это здоровье. Взаимосвязь здоровья и карьеры очень сложная. Любое продвижение человека связано с нагрузками на организм. Его ответ нагрузке – напряжение защитных сил, мобилизация ресурсов телесных и нервно-психических для приспособления к изменениям и решения жизненных задач. Таким образом, целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу, должность, место на служебной лестнице. Цели карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь эту конкретную работу, занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей.